Ну, хуже уже не будет. И бац-бац-бац-бац-бац. Брить-бац-бац. Бац, бац, бац, бац, бац. Атакует. Это будет сложно. Или нет? Офигеть! С одного удара! Один удар! Наверное, думаете, почему я в красном? Чтобы плохие ребята не видели, что у меня идет кровь. Этот чувак рубит фишку, коричневые штаны надел. Папочки хочется рвать и метать. Баба! Что стало с человеком, который 8 месяцев ел одну картошку? Я стал президентом. Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! Мм, интересно, для чего это? A few moments later. О, я теперь гей. Пойдем на ту сторону, пошли! Пошли! Пойдем, пойдем. Давай, давай, давай. Давай, иди я за тобой. Смотри, не упади туда. Это будет фиаско. Это фиаско, братан. Сука! Еще раз так пошутишь, я тебе голову просто Поверните налево. Тут направо и не повернешь, нахер тут умничать. Это чё, тупик что ли? Это чё, по-твоему, торговый центр Меркурий, советская 56 или чё? молчисто я не знаю их сама охуела все это все парни это все это какая-то это все вы представляете это все грибы это я не знаю что это это что вон там что это вообще вы можете представить что это, это вообще <связь> я так вообще <связь> И э, вообще, вообще, вообще, парни, вообще, вообще это кошмар, это вообще, я не видел, Сережа, я не видел, смотри, какие, это мои все, все мои, не подходи сюда, это мои все, мои, мои, все мои, нет, не подходите! Не подходи, Филимон, не подходи! Это мои! Мои! Как отпиздить снеговика? Иди сюда! Это фиаско, братан! Надо сегодня вздрачнуть. Да ты жуткий. Похож на затраханное до полусмерти авокадо. Спасибо. Какой-то странный вы мне приказ отдали, сэр. Что тут странного в том, что я приказал надпилить им мачты? Теперь они не уйдут от нас. Бензина-то у них все равно нет. как вы сказали, это на их корабле? Да, это имело бы смысл.